Привет, меня зовут Артур Роуз и сегодня мы продолжаем разговаривать на тему как зарабатывать деньги в интернете абсолютно без вложений. В этом видео у нас бонус в виде программы для социальной сети ВКонтакте, она позволяет парсить группы ВКонтакте по ключевым словам, парсить эту, то есть собирать в базу и находить именно группы с открытой стеной, где есть возможность оставлять какие-то свои записи. И эта программа может оставлять любые записи автоматом. Вы просто придумываете текст, собираете по ключевым словам список групп и запускаете программу и она сама будет автоматически писать в этих сообществах на стене. Вот такая крутая программа. А для того чтобы узнать как ее получить досмотри это видео до конца итак друзья в чем же заключается сегодняшний метод заработка я постарался и нашел для вас самый простой дополнительный метод заработка вы находите какой-то youtube канал давайте я вам покажу на примере своего смотрите на нем какие-то видео обзоры о каком-то заработке например на моем канале есть обзоры как зарабатывать на epn aliexpress видео расположены на главной странице специально в правильном порядке вы открываете этот ролик. В данном видеоролике я рассказываю о том как зарабатывать на EPN AliExpress. И конечно в описании есть ссылка на то чтобы человек зарегистрировался в виде моего партнера в EPN AliExpress. Что можете сделать вы, на чем вы здесь можете легко и быстро заработать. Но смотрите, все очень просто. Вы нажимаете кнопочку ⁇ Поделиться ⁇ После этого, допустим, мы выбираем соцсеть ВКонтакте. И в открывшемся окне мы можем дополнительно к данной видеозаписи написать любой комментарий, какой хотим. Поэтому вы просто быстро регистрируетесь, допустим, сами в EPN, становитесь там партнером, кто не знает EPN. Это продажа товаров с Алиэкспресса за процент. То есть вы можете продавать товар, не имея его на руках. Просто даете ссылку человеку на какой-либо товар на Алиэкспресс, он его покупает, а вам за это процент. На сегодняшний день этот метод самый лучший в интернете по заработку. Так вот вы зарегистрировались в этом EPN и сюда уже вставляете свою партнерскую ссылку и когда человек посмотрел грамотный ролик где ему объяснили что это за заработок почему он хороший какие у него плюсы и допустим человек который смотрел это видео он слышал что ссылка будет в описании там да или под видео а вы уже ссылку указываете не мою а свою я например это не запрещаю я это поощряю не все авторы это поощряют но я разрешаю. Потому что у меня идут просмотры, а вы дополнительно создаете себе команду. То же самое вы можете сделать и на других роликах и в других соцсетях. Но вы можете выбрать любую из этих соцсетей. Чем больше вы выберете соцсетей и поделитесь видеороликом приложив свою ссылку, тем больше у вас будет продаж и партнеров. Таким образом допустим на моем канале вы можете взять любой ролик посмотреть куда ведет ссылка, зарегистрироваться по этой ссылке, стать моим партнером и после этого уже вставлять свою партнерскую ссылку в моих видеороликах. И у вас быстро будут набираться продажи, команда. То есть я вот делал допустим различные обзоры по сервисам. Вы можете зарегистрироваться в этих сервисах. Не сомневаться в то что они действительно хорошие. Потому что я рассказываю только про хорошие сервисы. Для меня в первую очередь важно качество. И даете свою партнерскую ссылку и зарабатываете на этом. Вот такой крутой метод. Вот так вот легко быстро и просто можно зарабатывать просто поделившись видеороликом в соцсетях. сетях и прикрепить свою любую партнерскую ссылку такой простой и классный лайфхак по заработку и если тебе вообще интересна тема заработка тема раскрутки пиара маркетинга раскрутки соцсетей то рекомендую подписаться на мой канал именно про это я и рассказываю и ты всегда будешь в курсе а также сейчас на экране появилась сбоку ссылка в виде картинки на которую ты можешь нажать и узнать все о заработке о самом лучшем методе на сегодняшний день в интернете спасибо тебе большое что досмотрел это видео до конца а теперь о том как же получить бонус нужно сделать три простых действия подписаться на youtube канал поделиться этим видео в соцсети и вступить в закрытую группу вконтакте ссылка на группу есть в описании под этим видео если ты мой подписчик и оставлял под моими видеороликами комментарий тогда тебя ждет сюрприз смотри этот ролик до конца Напоминаю с тобой был Артур Рус. если ты еще не подписался на мой канал, то сделай это прямо сейчас, нажми на красную кнопку подписаться, а также твоему вниманию я предлагаю видеоролики о заработке на Алиэкспрессе. Помни самое главное, что любой может стать любым, самое главное это знать как, ключ ко всему это информация. А на этом я с тобой прощаюсь, до встречи в следующих видео уроках, пока-пока.